Приветствую, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение Сюбин-2 закат Самураев. И сейчас у нас сражение с флотом Сендай. Ну, как обычно, в принципе. Я думаю, вы уже к этому привыкли. Ничего особенного. Медный корабль против деревянного. Современность против старья. Разворачиваем наши войска. Ну, в принципе, нечего тут разворачивать даже. Плывем по направлению к нашему дружище Сендаю. Это советы... Э, советы по тому, как встретиться со своим врагом, дружищей в море. Наверное, я не знаю, как назвать этот туториал. Туториал, как уничтожить своего бота-врага. Может быть так еще... Ой, подождите, что-то я слишком близко к нему подплыл. Я что-то как-то, да. Извини, дружище, я забыл совсем. Надо с тобой разговаривать на большом расстоянии. Так, встали. Он уже начал разрывными по нам вести огонь. Фигово. Становимся, давайте-ка включаем разрывные снаряды и начинаем вести огонь. Так, где мои разрывные снаряды? Подвозите их быстрее. Я хочу увидеть барбекю кора на корабле у Сендая. <как> Готовьте барбекю. Ладно, мне придется самому, видимо, готовить. Огонь, огонь! Складывайте снаряды! чертовы повстанцы. Как они посмели вообще в... приплыть к нам на побережье? Он, сука, даже зажег его. Чинитесь. Чинитесь, я буду вести огонь. Вот и все. Хорошая работа, парни. Враг разбит. Победа за нами. Так, это было несложно. однако. Ну что у нас теперь, я до ренча не заходил, давайте посмотрим, что тут происходит. Я, насколько помню, да, я разбил войска Мацуме. Они, как видите, сейчас в преклонном состоянии, они ждут, пока мы их добьем. Но я этого пока делать, наверное, не буду, или можно, в принципе, их догнать, да и атаковать. Но можно это сделать, потому что войск -то у них совсем мало, а у меня достаточно много. И мои пушки просто их расстреляют. Давайте-ка нападаем на них. Хоть у них есть и поддержка с моря, но она им ничего не даст. Атакуем. Поля Будзена приветствуют нас. Разворачиваем войска. Сегодня нам... Как сказать... Короче, нам сегодня способствует погода нашей победе, потому что во-первых, она засуха, а во-вторых, нам способствует сама природа. Сплошной... Сплошная гора у нас. Сплошной холм для всех наших войск. Конечно, эта битва не будет являться чем-то знаменательным таким в нашей истории, но... Короче, ладно, я не буду рассказывать всякую херотень, как я обычно люблю. Просто давайте-ка разворачиваем орудие. Наверное, можно прямо... Ну нет, придется немножко, наверное, подъехать. Или можно прямо вот здесь встать. Так, давайте-ка разойдитесь немножко. Но, нет, все-таки немножко давайте-ка вперед их подгоним. Позиция не совсем идеальная. Надо немного вперед пушки перевести. Вот так вот давайте-ка перевезем. И враг сам будет вынужден на нас напасть. Потому что у нас есть орудия. У него есть орудия, но они деревянные. Это немножко разные вещи. Если быть точнее, это такой мусор, что его просто уже давно было пора выбросить. Выбросить куда подальше. Видите огонь вот по этому скоплению людей? Всех убить. Эти повстанцы недостойны жить в нашей республике. Бум! Просто там потери какие-то бешеные. Давайте-ка я тоже постреляю. Я ж знаменательный артиллерист. Ну да, я настолько крутой артиллерист, что попал между отрядами. Ну, сейчас получше, но все равно между отрядами получилось. Да что ж ты будешь делать? Я даже не, не смещаю, так сказать, свою, свой прицел. У меня все равно попадание куда-то между отрядами. Ну, но вот это было уже получше. Огонь, огонь! Да, ребята, вам не повезло, вы только окумарились, и вам еще один снаряд прилетает в лицо. Ух, какая кровавая баня. Ну ладно, я думаю, что хватит нам наблюдать эти ужасные зрелища, а то и забанит меня YouTube за то, что я тут пропагандирую, понимаете, или убийство. Так, ладно. Конечно, YouTube навряд ли бы меня за это забанил, но это было бы забавно, если бы произошло на самом деле. Огонь, огонь, огонь! Всех убить. Ну, кстати, у меня обычный тут за это как бы пишет, что монетизация не у всех рекламодателей желательно остается на этот контент. Наверное, это намек на то, что у меня контент немного такой более взрослый, чем. Можно было бы представить. Или, например, там, не знаю, реклама каких-нибудь памперсов на моем видео точно была бы не очень классной. Так, ну что, я думаю, тут особо нечего делать. Мы, наверное, даже не успеем повоевать моим основным войском. Потому что пушки сейчас из них просто превратят фарш. Из, из ихнего войска. Так. Ай, чертовы... Чертовые морские корабли, это не подобает джентльменам, сказал мой генерал. В принципе, я с ним согласен. Однако, подобает или не подобает джентльменам, но, к сожалению, похоже, моим орудием пара то осталось жить буквально несколько десятков секунд, если не меньше. Потому что вот этот под огонек означает, что... Что? Holy shit! Сэр! С неба летит снаряды! Ну, они, кстати, все в молоко попали. ха ха ха ха А-а-а-а. Вот это же лохи, а. Скажите же, парни, вот это лохи. Настолько неудачники, что они сейчас будут все уничтожены. Просто гневом с небес они будут все уничтожены. Гнев с небес. Ну-ка, мне вот интересно, лучники много смогут убить? Так, вы это, давайте-ка не так уж прям дерзко бежите бегите в атаку, а то, мне кажется, вы можете сейчас сами попасть под огонь. Это вполне вероятно. Так, давайте-ка здесь поставим наших стрелков. Чул, чул. Какая жесть. Ребята отступили. Смотрите-ка, они не выдержали. Ох, ну лучники настреливают просто жестко. При этом они стреляют очень быстро. По сравнению с ополченцами, конечно. Ну и все. Готовченко. Давайте-ка, заворачивайте тела. Готовьте мешки. Завершаем сражение, ну, хотя надо бы их добить в принципе-то, они же могут все равно еще потом вернуться, сволочи такие. Давайте-ка дальше стреляем по ним, пушками особенно. Давайте-ка вот к он вон по тем ребятишкам. Да блин, они еще и все равно бомбят нас, а сходим. Что там, артиллерийские орудия будете стрелять? Нет, они отказываются. Типа по отступающим не стреляете, что ли? Это нарушение нашего Нарушение, точнее, вашей клятвы военной. Какого черта происходит, а, ребята? Огонь, я сказал, огонь. Вот видите, надо было просто им сказать, чтобы они вели огонь. Не знаю, правда, в кого они там попадут. Да, ни в кого, вот именно. С такой, с такой дальности, с, таким, с такой точностью, конечно, не попали. Все они убиты, у нас никто не был потерян. А, нет, кстати, не все убиты, я соврал. Как видите, еще даже кто-то сумел вступить. Но ничего, его догоняет мое войско еще раз и, наконец, добивает. Так, возвращайтесь обратно. Да, нам надо догнать вообще вот эту флотилию Мацуме, но мы не сможем ее догнать, скорее всего. Нам нужно будет разбить вот этот во-первых флот Мацуме, а потом еще и разбить вот этот. Но мы просто не успеем, они успеют высадиться где-то. А где эта армия намерена высадиться, я даже не представляю. Честно, куда они хотят высадиться? То ли хотят прямо высадиться на эту мою провинцию, которая сейчас является главной э, академией, так сказать, главным нашим военным центром, где появляются офицерские кадры и другие. Может быть, тогда кавалерию стоит задействовать, чтобы уничтожить вот эту армию? Наверное, и вправду, мне придется задействовать этих кавалеристов для того, чтобы разбить врага возвращайтесь обратно, откуда вы вышли. Тем временем мой командующий все же, наверное... Ну, подождите, вот, кстати, надо в этих провинциях построить железную дорогу. У меня ее даже постройка не началась. Короче, я офигеть, как здесь э, прошляпил. Я не думал, что враг возьмет сюда попробует высадиться. Ну, ладно. Я думаю, это небольшая уж проблема такая. Это все поправимо. Сендай идет в атаку, Сендай также там идет в атаку и, короче, пока что смотрим. А Мацума высаживается в совсем неожиданное место, он высаживается на Тосу. То есть там, где у меня когда-то был... А, точнее, когда-то там был а, Тосовский... Тосовская армия. Армия императора. Сейчас здесь у меня находится какой-то колледж, да, по-моему. Не, просто бараки какие-то есть. Ну, вот тут мы можем нанять хотя бы обычную линейную пехоту. Похоже, что противник нацелился именно вот на эту провинцию. Кстати, он через ход сможет вполне на нее напасть, потому что здесь нет войск у меня никаких. А у него хватит хода как раз-таки дойти до той провинции. Так, ну что мы тогда делаем? Мы делаем следующую вещь, я думаю. Ну, сначала, конечно, надо разбить вот этого Мацумея. Вот Сучар, он сейчас еще и атакует мой британский квартал. Ну, в принципе, это не такая уж большая проблема, потому что сейчас британский квартал не является главной моей житницей среди портов. <coughs> ну, все же будет, конечно, обидно, но не настолько прям, что О, боже мой, о, боже мой, как так? А, тут у нас нанялась еще пехота. Нам надо еще пехоты, три отряда, наверное. Давайте нанимаем еще республиканскую пехоту. И двигаемся тогда по направлению вот, наверное, к этому порту. Потому что сейчас как раз мои корабли, броненосцы, разберутся вот с Мацумеевским вот здесь кораблем. И подплывут вот к данному порту у города Битю. Мы сможем погрузить войска и отправиться, наконец, на ТОСу. Это такая вот экспедиционная... Экспедиционная миссия моих войск... По уничтожению повстанцев, которые там поселились. Масума просто обожает. На протяжении всего прохождения, по-моему, он пытался высадиться. И несколько раз у него это удавалось. В том числе совсем недавно. Так, что-то еще один ход остался. Один ход. Так что надо избавиться от врага. но что бы то ни стало. Потому что они нам очень сильно мешают. Так, тут у меня генерал уже почти подходит к врагу. Давайте-ка, кстати, да, диверсию устроим в армии. Саботаж увенчал с успехом. Диверсию ворот замка. Ворота замка будут открыты, что облегчит его захват. Ну, давай-ка попробуем. Да, открывает он ворота. То есть, добились своих целей основных. И давайте-ка теперь генерал у нас начинает атаку. Я думаю, что тут можно автобоем сыграть, ну смотрите-ка, да, вот смысл тратить время мне на просто осаду и потом еще на атаку, потерять очень много людей и после этого выиграть. Не, давайте-ка автобой. Решительная победа, уверенная победа и враг здесь был уничтожен. Все, теперь Сэндай только на севере, он, кстати, идет ко мне навстречу. Все же он намерен, похоже, осаждать данную провинцию. Хотя я, честно говоря, уже на оба месте смотался отсюда как можно быстрее. Так как моя армия очень большая. Очень мощная. Сейчас она еще будет подкреплена артиллерией. Которая уже, кстати, да, она будет участвовать в битве. Поэтому, поэтому... Сэндай, давай-ка дропай отсюда. Пока мы тебя еще и сами, сами не атаковали. Я, кстати, помог прямо сейчас атаковать. Вполне. Моя армия, я почти уверен, перестрелял бы этих э, сюгитаев. Но ар артиллерия, конечно, здесь дала бы еще больший импакт в битве. Так что ждем артиллерию. С нетерпением. Так, пока что пускай наши корабли туда на север плывут. По-моему, мне еще должны были построиться. Э, или еще строиться. Да, они еще в процессе постройки. Железные корабли. Еще один ход. Так, в нескольких провинциях у меня сразу появилось недовольство. Интересно, интересно, из-за чего это такое недовольство. Похоже, что да, постепенное возрастание модернизации людям не очень нравится. Плюс еще к тому же, сторонники Сюгуна на направляют против нас население. Ну, сторонники Сюгуна уже практически исчезли с лица земли. Их очень мало. Это очень хорошо, конечно. Но пока победы у нас нету. Так, пушки, возвращайтесь, давайте-ка в этот город. Город Доки. Так, здесь давайте-ка мы построим, пожалуй, место для Маджонга. Так, ну а данная армия. Что ей, что ей делать? Ну, ей, скорее всего, да, ждать надо корабли. Наши корабли. Так, у меня здесь даже два агента теперь скопилось, е-мое. Надо, конечно же, одного агента послать, наверное, -то в другое место. Только куда я не знаю. А, блин, куда его послать? Наверное, тогда лучше уж в эти провинции. Тут у меня есть агент, но он такой... Он не прокачанный. что один, что второй. А они пока еще, да, второго уровня. Только новички в этой армии. Поэтому пока у них такого тренерского опыта не сильно уж и много. Так, сейчас, ребята, я прикрою игру. Ага, возвращаюсь. Ждем с корабли. Так, блин, ну тут у меня еще есть и британцы, кстати. Так, так, так, у меня здесь есть британцы. Восстания здесь никаких нету, да? Соединяем, давайте-ка тогда вот эти армии. Как бы сделать это правильно? Знаете, я просто боюсь, что этот порт все-таки у меня кто-то атакует. Я, наверное, здесь построю кайтен деревянный. Да, конечно, я говорил о том, что деревянные корабли уже все уходят на второй план. Но они уже практически не существуют. Но, сами видите, у меня кораблей не хватает. Мне надо построить один корабль, чтобы оборонять мой торговый порт. Я просто хотел бы вот эти войска захватить э, на свой корабль. И еще вот, э, войска, которые у меня появились в академии моей. В колледже военном. Так что мы сейчас берем, вот, соединяем здесь армию, здесь армию соединяем. Ну, разве что повстанцы мне... Вот, ой, повстанцы, извините. Ополченцы мне не нужны. Они пускай будут контролировать территорию. Ополченцы с ружьями. Ополченцы с копьями нужны будут, потому что у врага очень много рукопашных войск. Которые могут, в случае, если им очень повезет, могут связаться с нами в рукопашном бою. Так, ну что. Значит, давайте-ка так и сделаем. Так, тут у нас есть еще гейша. Ну, гейша, наверное, да, пускай отдыхает. У нас еще очень много денег, я смотрю. Ну, раз уж я больше военными делами почти не занимаюсь, разве что вот в той провинции я еще решил нанять несколько отрядов. Кстати, подождите у меня здесь есть рукопашники. А какого черта вы здесь сидите, самураи? Давайте-ка вы тоже двигайте в эту сторону. А, конечно, вам понадобится побольше времени, наверное, да? М -м, блин, а может быть, тогда даже и не стоит уходить, вот прямо здесь и остаться, ждать в этом порту. Ну, просто как бы много ходов придется ждать, да. Ладно, ничего не поделаешь, придется нам все-таки заняться ожиданием. Так, давайте сюда заходим. И сюда едем. Так, мы продолжаем наше прохождение. Я отлучался на некоторое время. И мне придется снова ходить э, То, что я уже делал, собственно говоря. Потому что. Потому что, потому что мне пришлось выйти из игры даже. И потом выключить компьютер даже, прикиньте. И поэтому придется мне все заново перепроходить. Но это, в принципе, небольшой труд. Так что я проходил, вроде бы все уже даже сделал, что хотел. Так, разве что у меня тут корабль теперь стоит. И тут у меня корабль тоже стоит. Так, а куда эти корабли направить? Один корабль, по-моему, у меня должен патрулировать территорию. Или я хотел бы направить в атаку, я что-то уже не помню, что я хотел сделать с ними. Вроде бы у нас только два корабля у Матсуме здесь, я насколько вижу, да? Вот этот корабль и еще один корабль, который высадил войска на побережье Тосы. Так, ну давайте тогда вот этим кораблем пойдем в атаку на Мацуме. хотя... Ну, можно в принципе так сделать. Давайте так поступим. А, точно, я забыл, я хотел этот корабль задействовать, чтобы всю армию вместе собрать. Точно, точно, точно, ну ладно. В принципе, это не сильно, так сказать, много времени потерял. Потому что все равно мне через ход надо войска эти сюда подвести. Ну, хотя нет, я все-таки потерял довольно много времени. Или нет? Не, вот эти войска не смогли бы все равно в любом случае подойти через ход. К городу. Так что, в принципе, все нормально нормально у нас в Акаяме и ненормально еще в одном городе. Да, я тут немало, помню, ополченцев. Надо опять этим заняться. Наймом. Ополчение. Еще и на север у нас здесь первый очень нехороший порядок. Но тут нужно кое-что другое провернуть. Да, мы вернем кого-нибудь из этой армии. Ну вообще, подождите-ка, вот эта армия мне сильно нужна сейчас. Даха, она мне нужна. Мне она нужна, чтобы высадиться на Сада. Но, в принципе, можно обойтись без нее, я так понимаю. Так, Кумая Хиросада? Не, пускай идет на Сендая. Пушки я хотел оставить, чтобы их можно было погрузить на корабли. Чтобы устроить прям тотальное уничтожение Сада. Когда я высажусь на острове. Так, вот собираем эту армию. И надо Карамура. Я думаю, надо его тоже куда-нибудь деть. А куда его деть? Разве что только в город отправить на охрану? Также. Так. Же. так ну, а здесь мы, конечно, нанимаем ополчение. Здесь мы также нанимаем ополчение. Причем даже два отряда. Или, может быть, все-таки вернуть просто часть армии обратно. Потому что все равно время есть у меня. Не через ход начнется бунт, а через несколько ходов. Не знаю, даже не знаю. Так, вообще надо посмотреть, что там у меня по кораблям в моем военном порту. Есть ли уже поставки военных кораблей или пока еще нету? Что-то я в местности запутался. Где у меня? Вот военный порт. Ну нет, пока еще не появились они. Да, тут у меня корабль все еще не плыл, куда я хотел, чтобы он поплыл. Так что пускай он сейчас это делает. Так, тут у меня два агента. Один агент обучает войска, данные войска. Другой агент отправляется, пускай, на фронт куда-нибудь. Куда-нибудь вот сюда даже, например. Такс... В этом городе у меня нехорошее настроение, я плюс еще пушки вывел. Да, правда, нафига, вот это получается, пушки я вывел. Ай, ладно, пускай они потом вернутся. Ну нет, даже, наверное, возвращаться не будут, можно прямо сейчас было бы выделить какой-то корабль, или даже два корабля, потому что через ход уже, в принципе, здесь будет у меня косуга. И эти два корабля давайте-ка мы пошлем сюда. Они немножко отремонтируются. Плюс сейчас защитят этот порт от разрушений. А то его уже атаковали единожды. И как бы чтобы больше такого не повторилось, я хотел бы, чтобы они там встали и охраняли его. Так, тут у меня уже имеется флотилии на обороне. Так что этот фронт можно вообще забыть о нем. Даже не смотреть сюда. Так, ну а с восстанием здесь я решил, да, у меня здесь идет найм. Все, это я помню, я сделал найм. Ну а здесь тоже придется делать найм, причем, правда, придется, а, ну не, через ход у меня тут уже будет нормально с порядком, даже если я сейчас делаю два всего отряда, ну да, два отряда найма, через ход уже будет все в порядке. Также, что касательно Кадзуки, мы отремонтируем, давайте-ка, замок, также уже через ход будет все отлично с порядком, плюс давайте-ка здесь начнем постройку железной дороги долгожданной. Чтобы наконец связать все наши территории железной дорогой. Да и вообще все японские территории связать с железной дорогой, потому что дальше, по-моему. Или она дальше даже идет, да? А, вроде бы, да, да. Железная дорога двигается и дальше. Если посмотреть, вот по рисунку, по карте, она может идти вплоть до Аомори провинции. Так что. Так что это далеко еще не все железные дороги, которые можно было построить на территории Японии. Которую я вот начал вести строительство. Так, давайте, кстати, начнем еще тут добывать дополнительно серебро. Раз уж у нас есть такая возможность. Так, минус 2 к порядку будет. Это все будет отлично. Да, народ это примет. Вполне это будет для них нормально. Так что давайте-ка мы это и сделаем. Плюс еще надо бы нам начинать дальше развивать, точнее, точнее, точнее да, продолжать развивать наши экономические, э, наши экономические связи с народом. Так, -с. А здесь можно было бы вернуть эту армию обратно на ход вот сюда. Жаль, что вот здесь у нас нет железной дороги, как раз таки можно было их подвести к нашему кораблю вместе с армией, которую я вот хотел начать нанимать. Но это не получится сделать. Потому что нет там железной дороги, разумеется. Как бы это не звучало странно. Так, ну ладно. Я думаю, что можно на этом пока что завершить ход. Так, лояльность всех моих генералов плюс дает... не давайте-ка мне не нужна сейчас никакая лояльность моих генералов, потому что и так их лояльность на высоком уровне. Давайте-ка лучше разовьем... Западные, западное агентство, что ли, или что это такое? Национальная железнодорожная компания. Интересно, а что нам дает эта национальная железнодорожная компания? Интересно название. Я так понимаю, скорее всего, это означает, что можно построить только одну такую постройку во всей Японии. Что это дает нам? Получается, плюс к золоту наполовину. Плюс развитие провинции на четверку еще плюс, потому что что было. А к модернизации плюс, ну и в общем-то минус еще к довольству. но хм, ну я не знаю, на самом деле это не такая уж и хорошая технология. Мне поэтому это почти что нафиг не надо. Плюс еще, как видите, дипломатические отношения, но у нас дипломатические отношения с соседями, как вы видите, ну весьма, весьма напряжные. Поэтому я думаю вообще просто забить на это развитие. Лучше уж тогда выбрать золотой стандарт. Или возможно пойти по развитию крепостей. Но это тоже такое дело. Почти что не имеющее смысла. Так как противник уже далеко откинут. Он сам не нападает. И крепости поэтому мы укреплять не будем точно. Можно также развить такую вещь как таран. Ну таран это в принципе очень даже полезно. Но надо не забывать о том что... Также враги уже практически полностью разбиты. Но, правда, у меня есть каттецу, который таран очень-очень даже успешно проходит на этом корабле. Так, ну пока что давайте оставим все как есть э, в данных водах. В принципе, я удовлетворен своим положением. Дел. Так, ну а здесь мы хотели что-то тоже развить. Давайте-ка, например, полицейскую станцию здесь поставим. Чтобы сацумовские агенты. Сатсумовская агентура не могла пройти сквозь эту провинцию. Ну, то есть их просто наши бы люди бы останавливали на подходе. Так, плюс еще давайте-ка здесь, наверное, все-таки разовьем магазин. Магазин нам дает еще хорошую прибыль. Но, правда, при этом дает минус один к довольству этой провинции. Но и при этом плюс один к довольству этой провинции. Так что я подразумеваю, думаю, что будет у нас 0 после постройки данного здания. И по-моему, я прав. По-моему, я прав. Ну, хотя... Не знаю, тут вроде как не отображается. Просто написано, что минус 5 будет при постройке, а что плюс 1 тут нигде не указано. Странно. Так, ну, в общем-то, давайте, наверное, пропустим ход. Тут, кстати, есть гейша с но не знаю, что надо делать в этих землях. Очень далеко уже от фронта. Тут просто воздействие этой гейши ничего не даст. Если даже он попробует воздействовать на нога и Канимасу, если даже он подверж... подвергнутся этой... этому воздействию, ничего плохого не случится, это точно. Так, ну и, наверное, давайте-ка заканчивать ход. Верно, пора заканчивать. Правда, зря этим чуваком вообще вышел из города. Или нет, не зря. У меня же здесь корабль плывет. Можно один будет потом разделить, просто чтобы подобрать этих парней, один здесь останется, чтобы подобрать им на пушки. Так, ну, наверное, так и сделаем. Так, правда, здесь у меня тоже остается военачальник. Просто в провинции один одиношник. Наверное, хотелось бы ему повоевать. Но это даже не получится сделать по причине того, что тут все равно будет большое недовольство через ход. Ему все равно нужно оставаться в этой провинции. Ладно, бог с ним, пора пропустить ход. ничего тянуть кота за одно место. Так, все у меня агенты мои идут вперед. Так, вы, парни, тогда все равно едьте вперед. Отправляйтесь в следующую провинцию. Сейчас закончится постройка, и вы тогда сможете проехать дальше. Так, Сэндай тем временем, я смотрю, собирается все-таки совершить, похоже, какую-то высадку, какое-то нападение. Потому что... Воу, что за лаги появились? Какие-то жесткие лаги появились в игре. Ну-ка, ну-ка.